Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня мы говорим про лазерное удаление. Снова с нами Виталий Микрюков. Сегодняшний вопрос: наверное, многие замечали, что во время воздействия луча белеют волоски. Иногда прям даже запах идет курицей какой-то, вот волоски сжёные как будто. Я знаю, что можно удалять и не повреждая волоски совершенно, но это часто случается, и это такой вопрос насущный для многих. Вот они побелели, что с ними потом случается? Они отламываются и вырастают новые, либо возвращается в них пигмент, mm -hmm. и э, имеет ли воздействие на луковицу какой-то лазерный луч, то есть вдруг они выпадут навсегда. Да, и больше никуда не вернутся. На да. да. этот вопрос обычно отвечаю пациенткам так. Если бы этим лазером можно было удалять э, волосы, делать эпиляцию, мы бы давно это делали. К сожалению, нет. А, воздействию подвергается действительно только наружная часть волоса и далеко не всегда, то есть это в основном более тонкие волосы насыщенного черного цвета. А, толстые, жесткие волосы, светлые волосы практически не задействуются. Такой небольшой лайфхак, а, если волосы крашены хной, какими-то красками а, при коррекции бровей, то во время лазерного воздействия с ними ничего не происходит. Вот. Поэтому э, волоски потом не выпадут, то есть какая-то часть из них будет побелевшими и просто заменятся, ну, отрастут новые в общем-то и в целом цвет вернется. Бровей, не волосков. Волоски выпадут, в общем э, Новые волоски э, расти будут абсолютно нормально, абсолютно нормального цвета, не повреждается луковица. Более того, я могу сказать, что улучшается рост бровей. Довольно часто, я думаю, другие специалисты тоже подтвердят, что когда у женщин, например, вообще не росло ничего, то после одного-двух сеансов лазерного воздействия при удалении татуажа бровей начинают появляться новые волоски. Это связано с тем, что происходит в процессе лазерного удаления, развитие асептического воспаления, выделяется большое количество биологически активных веществ, там различных энтерлекинов, факторов воспаления и так далее, что приводит к улучшению кровотока и общей стимуляции кожи. Поэтому в итоге э, волоски начнут расти даже лучше, в общем-то. То То есть есть будут... Тоже есть Если татуировку сначала сделать, потом удалить, а потом ну, это такой изысканный способ, я бы так сказал, <laughs> стимуляции роста волос, если это андрогенная будет толпеться, то не поможет, да. к сожалению. Но это такой небольшой побочный эффект, который не всегда случается, правильно, мы замечали же самое. ради этого делать татуаж, удалять, чтобы вырастить себе волоски, конечно, не стоит. После вообще. перманентного макияжа мы это замечали, когда пройдешь нормально, и там отрастают волоски, спящие луковицы. Да. Ну, а происходит спайс. стимуляция соптического воспаления, как бы в целом активация метаболизма в тканях, и волоски и тут тоже не исключение. Они тоже начинают активнее расти поэтому с волосками все будет в порядке будут расти нормальные если вы не хотите чтобы они побелели покрасить их просто заранее там хной какой-то краской в общем-то а получается красотой. что он все-таки белеет но хна сверху лежит ну, и не по видно. сути да но общем, получается, получается можно сразу после взять и покрасить то, а что сразу после взяли. я обычно не рекомендую потому что все-таки на хной краски бывают еще аллергические реакции а на слоить воздействие химического там да то есть раздражителя на когда спадет отек то есть обычно это ну до 2-3 суток максимум а. Пошел, спал отек, можно спокойно вы красить. Вы в целом можно сразу наносить, если это было нетравматично, без повреждения кожи, сразу можно наносить какой-то макияж карандашиками, тенями, что-то подкрашивать, то есть как-то это скорректировать. Поэтому, как бы ну, какой-то критичной ситуации нет. В принципе, есть рекомендации западных специалистов, что сбривать волоски перед удалением. Да, Ну, конечно, это легче доктору, как бы все видно там и так далее. Но в, Но в целом, это садизм. В общем-то, да, Просто я как бы так, конечно, не заставляю. Всем спасибо за просмотр. Пишите вопросы в описании к этому видео, мы на них ответим. Всем пока!